А uh сегодня быть в эфире с потрясающей моей гостью. Ее действительно зовут Елена Санху. Леночка, добрый день, доброе утро. Лена тоже, как и я, живет в Калифорнии. И мы с ней в некотором... Ну, вот на, в размерах Калифорнии мы с ней практически рядом находимся. Вот. И а, Лена удивительный абсолютно человек. И я очень рада, что она согласилась принять участие в сегодняшней нашей передаче. Я сейчас скажу пару слов а, о том, чем Лен занимается. Она она с детства увлекалась индийской культурой, и ее о, увлечение именно Индией оно началось для меня вот удивительно, потому что, э, когда люди находят свое предназначение именно в юном возрасте, для меня это всегда показатель того, что они очень-очень на верном пути. И она профессиональный исполнитель традиционных индийских танцев. И, которые тоже также считаются одной из форм йоги, но и Лена сертифицированный инструктор Шивананда йоги преподает йогу с 2009 года, и она более 20 лет является ведущей солисткой и преподавателем ансамбля традиционного индийского танца майюри. Лен, вы с нами? Да, здравствуйте, я с вами, конечно, очень приятно слышать такие слова, но хотелось бы сразу оговориться, все-таки уже не солистка я, Настя, конечно, приятно слышать, что тебя все еще считают в рядах действующей армии танцевальной, но после того, как я переехала, конечно, я уже не могла находиться с, любима, с любимым ансамблем, вот. но действительно я была солисткой в течение 25 лет, хотя сейчас это уже не так, но танцевать ну, по-прежнему. Да, но тем не менее, вот только что у Майори были с концертами в Анкоридже, в США, у нас здесь, причем это ансамбль э, из петрозаводской из Карелии. И на их ведущем рекламном плакате, да, в афише, было ваше лицо, поэтому да, я да, думаю, это что... это приятно, это да, приятно, да, как бы да. сказать, трибют такой вот за, за вклад, наверное, у моих в да, да, ансамбля. Угу. Поэтому, поэтому, я, поэтому думаю, я думаю, что можно в некотором не смысле не считать, считать, что, что они, не они не вас не считают не своим вдохновителем, вдохновителем, вдохновителем, и вы с ними держите крепкую связь. Да, даже в настоящий момент одна из солисток, вот как раз одна из ведущих солисток ансамбля сейчас находится у меня в гостях. После концерта она приехала в гости. Потрясающе. Ну да, потому что все-таки с наверное, к нам быстрее лететь, чем из Петрозаводка. ну расскажите мне, пожалуйста, я знаю вашу историю, потрясающую, потому что я сделала ресерч, я нашла про вас несколько статей. О, правда? Вы, смотрите, да. Удивительно, хотя мы договаривались, что мы сохраним интригу, но тем не менее... Я знаю, что вы, действительно ваше увлечение индийской культурой, Индии началось еще в очень э, таком юном возрасте. Как, с чего, почему? Потому что вот, я вчера думала об этом, и, э, ну, конечно, для нас э, там, в конце 70-х, начале 80-х годов да, индийские фильмы, они значили очень много. Я помню, что действительно мы ходили, но ну, это единственное, вот у меня лично было представление об Индии. Еще у нас в Москве, я в Москве выросла, у нас был интернет где учился а, мой приятель, а, Хиндии они изучали. И вот mm -hmm. это было все, что я знала про Индию. Как, как вы к этому пришли? Как у вас это все случилось? Ну, я думаю, что... Аналогично всем моим подругам это, это конечно же, кино. Но э, начальная, так скажем, стадия, потому что индийские фильмы очень нравятся, особенно в детском возрасте, особенно если ты живешь на севере и, в принципе, лето не такое уж прямо щедрое и радушное, на краски и тепло, и естественно ищешь красоту и тепло во всех местах, где только ее можно найти. А в индийских фильмах понятно красивые лица, красивая музыка, красивые танцы, это очень все привлекает. Но я бы сказала, что сознательное увлечение началось с того момента, как я увидела классический танец. Это было э, во время, э, знаете, в Советском Союзе проводились такие, э, фестивали Индии в СССР и фестиваль СССР в Индии. И вот в рамках, этой, э, в рамках этого фестиваля приезжало очень много артистов, и по телевизору э, показывались э, программы с классическими танцами. И вот когда я увидела классический танец, первый раз, это было, конечно, ну, наверное, можно сказать, потрясение. Я просто с тех пор думала о том, как мне найти того, кто меня научит это делать. Вот, но, видимо, мысли хоть и у маленького ребенка, они материальные, и через буквально пару лет в нашем Петрозаводске появилась женщина, которая приехала из Москвы, которая специально поступила в Москву, в историко-архивный институт, чтобы быть ближе, так сказать, к источникам индийского танца, потому что она брала уроки у индийцев в Москве. Сами понимаете, Советская Россия, еще если 70-е, то это тема общения с иностранцами запретная и достаточно сложная, она нам рассказывала, как, какие были... Ну, достаточно неприятные моменты. Это Москва, это общение с иностранцами, это проверки и так далее. Но, тем не менее, руководитель, нынешний руководитель коллектива, она находила возможность брать уроки классического танца, вот, и с таким вот багажом она приехала, вернулась в родной Петрозаводск, где и организовала ансамбль индийского танца. Вот так начался мой, так сказать, профессиональный путь. А Стан. сколько вам лет было в тот момент? Когда Вера Ивановна уже пришла, мне было на тот момент 13 То есть, когда я начала заниматься, это было мне было 13 лет. Но это уже я достаточно четко понимала, что я хочу заниматься именно индийскими танцами. То есть это не такое э, детское увлечение, знаете, бывает mm -hmm. детское. Mm -hmm. вот. это уже целенаправленное. Когда я увидела объявление, когда я проходила мимо Дома культуры железнодорожников, который был рядышком совершенно с нашей школой, располагался, я увидела это объявление, я, честно говоря, не поверила своим глазам. Вот, и как-то вот, вот понимаете, это был просто взрыв мозга, что вот я хочу, и вот это вот здесь. Второй момент был, как достать деньги, потому что 10 рублей в 87 году – это очень много. Я пришла домой и думала о том, Какие же мне обещания маме? обещать, что я буду мыть полы каждый день, я буду учиться только на отлично. Вот. И когда пришла мама, пока я думала, как мне это все сказать, мама говорит мне, Лена, открылась студия индийского танца, ты пойдешь? Вот тут я не поверила своим ушам, я была, у меня был второй шок, потому что это было совершенно невероятно, чтобы мама сама вот так вот мне предложила, вот за такие большие деньги идти заниматься то есть здесь я вижу конечно промысел божий ну да, это, это кармический путь такой да? да. кармический такой вот путь вот потому что ну и вот э, благодаря вот этому я э, начала свои так сказать робкие шаги на сцене на самом деле или я не, не думала о сцене вообще. Мне хотелось заниматься для себя. И когда Вера Ивана мне сказала, что мы будем готовиться к выступлению, я очень удивилась. Потому что я, честно говоря, этого не планировала. Я думала заниматься для себя. Я была такая достаточно, не могу сказать, что танцевально одаренная девочка. Но поскольку ты занимаешься от души именно тем, что тебе нравится, оно приносит свои плоды. со временем ты становишься действительно э, кем-то таким, у кого можно поучиться и на кого можно посмотреть. Ну, это вообще удивительно, потому что вот, вот это пример для меня сейчас ваша история. Это как нужно следовать за желанием души. И, конечно, как вашей маме на, нужно низкий поклон за то, что она ваше желание души поддержала, и все вот так вот сложилось. И теперь вы замечательный профессионал, и в, общем, и в танце, и в йоге, и во всем остальном. И я знаю, что ансамбль называется Майюри. Да, а что такое Майюри? Майюри в переводе Пава. На самом деле мы были очень впечатлены и воодушевлены фильмом, который вышел незадолго после, недолго после основания студии. Тогда мы еще назывались ⁇ Студия индийского танца ⁇ Мы думали над названием. И вот вышел фильм ⁇ Майюри ⁇ про танцовщицу классических танцев, исполнитель, исполнительницу классических танцев. Ее звали Судхачандран. Фильм основан на реальных событиях как она очень хотела танцевать, выучилась на танцовщицу, но в так катастрофе потеряла ногу и не прекратила танцевать. Она танцевала на протезе. О, мага. Да. Могу вот, вот, да, и вот этот вот фильм о том, как человек, что называется, превозмогая боль, потому что боль была адской, в фильме это было показано. То есть это и кровь, и боль, и а, лишение личного плана, человек вот танцует несмотря ни на что. И воодушевившись, вдохновившись этим фильмом, мы назвали ансамбль Майори. Ну и к тому же павлин это национальная птица Индии. Вот. Ну вот такова вкратце история. Очень романтическая история, замечательная. Лен, а скажите, пожалуйста, вот я знаю, что в итоге инди индийское увлечение индии, оно вообще изменило полностью вашу жизнь, и э, вы даже самих хинди выучили, насколько я понимаю, да? То есть да. Это, это было просто вот такое желание именно говорить на языке той культуры, которой вы интересовались. Ну, это возможно это... вообще? Вот интересно, потому что Абсолютно мы... Ну, Абсолютно сейчас... возможно. Абсолютно right. возможно. Во-первых, это а, часть профессионального подхода. Когда mm -hmm. ты танцуешь классические танцы, да, ну, тебе учитель объясняет на санскрите, что это значит. Но когда ты танцуешь, допустим, песни а, из индийских кинофильмов, ну, понимаете, ну, как-то не солидно это, когда ты просто машешь руками и ногами, и двигаешь бедрами и еще там чем-то, собственно, не понимая, о чем песня. К тому же можно по и попасть в просак, Правильно? Вот. И часть профессионального подхода, который Вера Ивановна прививала нам с самого начала, это знание языка. То есть мы начали изучать язык, где-то, наверное, на втором году у Веры Ивановны был учебник, мы начали с учебника, а потом, когда появились видеокассеты, мы начали, продолжили вернее, изучать по фильмам. И э, этот, как бы сказать, метод, я бы сказала, что он беспроигрышный, потому что фильмы, особенно старые фильмы образца 60-х, 50-х годов, они не засорены еще э, никаким сленгом английским, язык чистейший, э, то есть э, поэтический такой очень, ну, замечательный. И ты учишься, что называется, на лучших образцах. Вот таким вот образом э, я выучила язык. Удивительно вообще. Я, я прям, вот вы мне сейчас рассказываете, и у меня мурашки по коже идут, потому что я да. слышу подлинную историю. Я, знаете, вот когда говорят, есть такое, такая немета-шастра, да, наука да. о приметах. А, и когда вот один из показателей того, что человек говорит какие-то вещи от, от, из глубины своего сердца, это как раз когда у тебя мурашки. И для меня это такой знак, великолепный совершенно что. вы рассказываете потому что я, я просто потрясена, Лена, действительно, и, а, конечно, выучить самый язык, а потом вы все-таки, вы поехали в Индию, да, уже в какой-то момент, ну, что, да, да. Же, это же 90-е годы, вообще, по-моему, вот так, в, в тот момент такое все безумное время, совершенно отсутствие денег, и непонятно, как это вообще все складывается, Всем потому что точно... Да, да. Люди, многие люди, в принципе, в тот момент очень потерялись, и никто не следовал за стремлениями. Очень многие не следовали, никто, конечно, это я очень громогласно заявила, многие не, не в состоянии были следовать за стремлением своей души, потому что хотя бы просто нужно было выживать вот в тот mm -hmm. момент. Тем более ну, в небольшом городе да, это, наверное, было достаточно сложно. И тем не менее. Ну, вы знаете, а вот приход этого человека, Веры Ивановны, это, mm -hmm. Вера это было, понимаете, это человек, который просто создал реальность, которая ему была нужна. Вот а у нее с детства, у меня, как бы сказать, я бы сказала, не, не такое детство, когда я услышала вот этот вот зов индийской культуры, а у Веры Ивановны он был, я бы сказала, совсем, ну, с шестилетнего, с пятилетнего возраста. И вот этот человек, он точно знал, что ему нужно. Вот ему нравятся индийские танцы, а вот нет вокруг индийских танцев, а значит, она сделает так, чтобы они были. И вот эта вот целеустремленность, эта вот цельность, она в итоге привела к тому, что сейчас в Петрозаводске, ну что такое Петрозаводск, ну даже по сравнению с Москвой, да? ну едва ли 400 тысяч человек. Но вот школа, ансамбль, в котором занимается 20 человек, то есть это, что называется, топ Сливки, да, и дочерние предприятия, где около 400 детей, а это много для Петрозаводска. И в принципе это все движется, в общем-то, энергией одного человека, который, вот, понятно дело, что нашлись, притянулись те люди, которые мыслят идентично, которые могут способствовать развитию этого направления культуры, но тем не менее, вот появилась Вера Ивановна, и э, началось вот это вот движение. Мы в 90-е годы, мы в принципе ничего не замечали. Мы были настолько поглощены созданием ансамбля, мы копили деньги. И в результате э, мы накопили достаточно солидную сумму. Я вам сейчас ее озвучу. И вы представьте себе, что это такое в 96-м году. Десять тысяч долларов. <связать> Квартиру а, можно было купить. Мы можно, возможно было купить квартиру не только в Москве, в, в России, но и в Индии. И вот мы, в принципе, живя очень-очень сильно ограниченно, но мы жили а, вот этим. Мы жили тем, что мы создавали костюмы. А представляете себе, найти даже цветную красивую тряпочку это очень сложно в, в те времена. А но ну, как-то так вот складывались обстоятельства. Приехала одна девушка из Туркмении, говорит: у нас в Туркмении много, поехали туда выступать. Она организовала нам выступление в Туркмении, а мы там оттуда привезли наши первые ткани, чтобы шить костюмы. И мы сидели ночами. То есть это была такая, такая понимаете, могучая кучка. Было их было совсем немножко. Вот основное такое ядро. Но мы были преданы, вот понимаете, все целые. Поэтому кризис лихих 90-х мимо нас лично прошел. То есть мы были полностью поглощены созданием ансамбля, созданием укреплением, обучением и так далее. И как следствие, вот как-то невзначай индийский консул заглянул в Петрозаводск, в школу, где я преподавала. Вот понимаете, открывается дверь, заходит индийский консул, а у нас занятия идут. Вот, вот, вот как это? Я не знаю, это чудо. Да, это чудо. У него глаза тоже примерно становятся такие, знаете, как любят выражаться, по 5 копеек, то есть очень большие. Он говорит, я буду не я, если я не отправлю вас э, в Индию на обучение в, в, в школу классических танцев. А вы преподавали вот. танец, да, в школе? Да, И мы преподавали, э, я преподавала в школе, то есть у нас была такая как бы система, мы преподавали э, при школах для деток, это же очень полезно. Мелкая Понятно. моторика рук, вот язык жеста. да, Это очень для развития деток очень полезно, вообще замечательно. Любые танцы хорошо, а индийские тем более. Вот. И а, через два года, в принципе, случилось невероятное. Никогда не дают две стипендии в один город. А нам дали. И вот я и еще одна солистка Наташа Фридман, мы поехали в две... Разные школы классических танцев. Я стала изучать южноиндийский стиль тем Вернее, я его и так изучала до этого. То есть я поехала mm -hmm. в школу южноиндийского танца, а Наташа поехала в школу североиндийского танца в Дели. Вот, мы прожили там год так сказать, на стажировке, вот, и вернулись с пополненным запасом, не только, так сказать, умственным, физическим, то есть в виде танцев, но еще и привезли а, атрибуты для нашей деятельности, то есть блестки, тесьма, то, есть то что нужно для костюмов, видеокассеты, аудиокассеты, ну и так далее. Все, что можно было купить на деньги, так сказать, накопленные нами в результате нашей аскезы, потому что это была аскеза. Ну это да, это да, безусловно аскеза. Лен, а скажите, пожалуйста, а почему считается, что индийский танец это тоже форма йоги? Если вы посмотрите на uh, uh, южноиндийскую форму танца, допустим, боротнати, mm -hmm. uh, кучи пуди, uh, в принципе, <coughs> раньше как танцовщицы выступали, выступления проходили ночью потому что было очень жарко. И танцовщица одна, это выступление соло, она выступает на протяжении ночи одна. Танцы, самый короткий индийский классический танец, я думаю, длится 10 минут. Самый длинный из тех, которые я знаю, 45 минут. Бывают танцы и по 3 часа. То есть выдержка нужна достаточно серьезная. Вот. Дальше. Есть некоторые позы, некоторые позиции тела, которые я бы сказала задействованы, ну, которые задействуют те части тела, которые задействованы в асанах. Немножко не по-русски говорю, прошу прощения. Вот есть конкретно югические позы, включенные в танцы. То есть это нужна выдержка, это нужно правильное дыхание, чтобы выдерживать такой перформанс трехчасовой, да? Это нужно правильное распределение сил и ментальное погружение в объект, что называется. Я бы это так сказала. Иногда даже ну, считается, что некоторые танцоры, они знали секреты медитативного исполнения танцев. Сейчас, конечно, много этого, из этого утеряно, я думаю, что даже почти все, потому что сейчас танцоры гонятся за несколько другим. Ну вот я ответила на ваш вопрос. Да, ответила. Я вот еще хотела спросить, опять же, это я прочитала уже из вашего интервью. Вы говорили о том, что был известный, сейчас есть танцевальный ансамбль Моисеева, которого они танцевали на танцы всех практически народов мира, кроме индийского. И, собственно, почему? Да, вот Это, мне кажется, тоже ключ именно к тому, что индийский традиционный танец – это форма йоги. Потому что там совершенно другая пластика, да, и друга, а другая. другая пластика и другая эстетика. Когда мы задали аналогичный вопрос, он ответил, что это совершенно другая эстетика, потому что, во-первых, в западной хореографии нужно тянуть носок, нужно тянуть шею и и, а когда тянешь шею, то у тебя, собственно говоря, не остается места для взгляда. А индийский танцы, особенно классические, есть даже гипнотические такие вот несколько завораживающие танцы, когда энергетика идет из глаз. Потом сама система танцев, вот классический южно-индийский танцы, это поза притяжения к земле. Танцуется на согнутых ногах, да. То есть, если выражаться европейским языком, это плее. Ноги, колени развернуты и э, полуприсев такой. То есть это совершенно другая эстетика. И этот танец трактуется как космический танец, поза притяжения Земли. Если руки раскинуты по сторонам, это поза равновесия. То есть ты танцуешь в гармонии со Вселенной. Возможно, в европейских танцах раньше, да невозможно на 100%, была такая же подоплека. Как танец с природой, танец в унисон с жизнью со Вселенной. Но сейчас, естественно, это все нивелировалось. Очень интересно. А в итоге вы все-таки стали инструктором йоги, да, несмотря на то, что вы танцем, танцем занимались. Почему вы все-таки стали еще йогу преподавать? А, ну, это очень интересная история. На самом деле, так получилось. Это очень, очень даже забавно. В Доме культуры железнодорожников, где мы занимались, произошли серьезные изменения, опять-таки в 90-х, когда железная дорога, как это у них называлось, решила освободить колесо, то есть избавиться от инфраструктуры. И они передали Дом культуры железнодорожников громадное здание с частью сохранившихся коллективов на попечение Петрозаводского колледжа железнодорожного транспорта. А те приняли нас с условием, что педагоги Дома культуры железнодорожников будут заниматься с детьми, ну, в смысле, с молодыми людьми Петрозаводского колледжа железнодорожного транспорта. Ну вот и представьте себе картину. Вот, к примеру, я, да, я на тот момент тоже преподавала в Доме культуры, и я занималась самыми талантливыми детьми, которые приходили ко мне после конкурса. И тут я прихожу в Петрозаводский колледж железнодорожного транспорта. Заниматься мне нужно было на базе общежития. То есть общежитие что такое? Это место, где проживают девочки, естественно, в женском общежитии я преподавала, которые приехали из деревень учиться на проводниц, ну или осваивать любую другую профессию, которая связана с железной дорогой. То есть понятное дело, что до индийских танцев им в принципе это дела не было никакого. Ну да, как вот. до Луны практически. Да, да, да, как до Китая пешком, что называется. Mm -hmm. И э, ладно, дела не было. Я когда первый раз с ними встретилась, я посмотрела на них. Девчонки из неполных семей, часто без матерей, часто из семей, где оба пьют, где месяцами не было русского языка, где годами не было английского языка, которые спрашивали у меня значение таких, ну, ну... Немножечко не русских слов, ну таких как, я не знаю, может быть, даже сейчас, не могу, не могу вспомнить, но ну, часто очень спрашивали значение слов, ну типа парадокс, знаете, то есть mm -hmm. общепринятых слов, но которых... А Они, общий, губ... Уровень культуры просто даже был Да, очень... уровень культуры совершенно, совершенно другой. То есть если бы это были даже девчонки из Петрозаводска, это было бы по-другому. Конечно, были такие не все. Конечно, такие не все были. Но, тем не менее, это был показатель развала страны, показатель развала вот того, что происходило, и, в принципе, деградации населения, потому что очень много было пьющих семей, ну просто очень много. Они мне рассказывали, так сказать, свои истории. Я подумала, ну что им индийские танцы. Я подумала, что вообще Индия может предложить им такого, что пригодилось бы им, что пошло бы им на пользу, действительно. И я стала проводить э, занятия разноплановые. То есть э, я немножко ознакомилась с аюрведой ну, на их уровне, да, то есть на том уровне, на котором они могли бы там, воспринять. Ну, я рассказала о дошах, о вкусах. О том, какие советы они могли бы практически применить в своей жизни для того, чтобы укрепить свое здоровье. Потому что здоровье у них было совершенно на десятом месте. Самое главное – это хорошо выглядеть. Вот, поэтому 25 градусов мороз, мы ходим без шапки, и это нормально. То есть, понимаете, вот какие-то такие базовые элементы, которые им не додали, им нужно было их где-то получить. Но вот а, индийская культура в, в виде, так сказать, небольших таких ознакомительных уроков дошла до них вот таким вот образом, через меня. И я посмотрела, что очень много, так сказать, девчонок, которые ну, реально болели, много проблем с почками. И я тогда стала, что называется, искать литературу, которая могла бы помочь вот именно очень ненавязчиво, очень в такой форме, которая могла бы понравиться, исправить положение со здоровьем. И я пришла к йоге, я стала проводить вот такие занятия. И были весомые, я бы сказала, результаты, хотя занималась я там недолго, это был 2006-2007 год, после этого я уволилась, но мои групповые занятия йогой начались именно тогда. То есть, то есть э, вы, в общем, я... еще тогда даже инструктаж, вот именно как инструкторы йоги не получили. То есть это все было на базе именно индийского танца. Именно, и... именно и индийского погружения вот, в культуру и знания просто личностные, да? Именно так. И плюс к тому, поскольку я преподавала танцы, позиция человека, то есть его как то сказать, поза, да? Его поза могла сказать мне многое о нем, о его физических, физиологических каких-то проблемах. Вот, потому что, ну, когда человек занимается с телом, сами понимаете, ты уже начинаешь видеть, где у тебя там что не так, в смысле у человека. Вот мы стали исправлять позвоночники и так далее. Вот фактически моя деятельность йоги плавно вытекла из танцев. Это был такой первый опыт, но потом... Одна женщина обратилась к нам в ансамбль и сказала, «Я знаю, что ансамбль Майюри – это очень профессиональный коллектив, а сейчас йога такое интересное направление набирает обороты, но я не хочу попадать, так сказать, в руки шарлатанов, а Майюри я верю. Я верю, что вы занимаетесь глубоко, что вы изучаете тексты». Это на самом деле было правдой. У нас и книги по йоге были, мы всегда собирали библиотеку. Вот. «Я хочу заниматься йогой под руководством какого-нибудь человека из Майори». И вот это был мой уже первый такой вот ученик. Она начала заниматься, после этого ее муж, ее муж был крупным бизнесменом в нашем городе и политическим деятелем, потом он привел всю свою команду ко мне, и таким вот образом у меня образовалась... Достаточно большая группа, как назвать их, учащиеся пациенты, студенты, mm -hmm. вот, занимающиеся йогой под моим руководством. А вы мне сказали еще, вот мы когда с вами предварительно обсуждали нашу программу, что, в принципе, очень многие, кто к вам приходил, они были именно вашими пациентами, да, потому что вы работали, собственно, начинали со здоровьем, да, я понимаю, да, в первую очередь. Так. Именно так, то есть я, это впоследствии я прошла обучение у Швананны, до этого я училась и у индийских мастеров, но ну это было, как сказать, знаете, как поехал в Индию, так вот и обучился, то есть это не было на какой-то такой регулярной основе, а конкретно учебный курс, то есть ты учишься, ну как раньше учились, ты учишься, смотря. Вот. И я занималась исключительно индивидуально, подбирая индивидуальный комплекс для каждого человека. То есть, вот, допустим, Настя, которая обратилась ко мне вначале, у нее были определенные запросы. То есть она была после беременности, ей нужно было восстановиться, восстановить силу, восстановить спину. Вот. Потом она у ее мужа, допустим, ему нужно было укрепить мышцы, вернее, не укрепить, а определенные мышцы, заставить работать, ему нужна была гибкость, потому что человек был не гибкий. И вот, кстати, да, у меня занималась профессиональная спортсменка, вот к вопросу о йоге, о спорте, вот часто говорят, что люди занимаются спортом, они очень здоровые, ну вот Наташа Дьячкова, чемпионка мира по тайскому боксу, вот. Она занималась у меня йогой конкретно для того, чтобы расслабиться. Потому что тренировки, ну вы сами понимаете, чтобы стать чемпионкой мира, какие должны быть тренировки? И вот. это такое нервное напряжение, я думаю... Это что... нервное напряжение. Вообще, вот я сразу, как аэровидист сразу представила, что там, наверное, такое вообще столько питы. Я думаю, что вы... Да, я думаю, что вы представили все очень правильно. Плюс, ну... Сам по себе вид спорта, ну, сами понимаете, какой. Ну, да. вот, и э, человеку нужно было научиться расслабляться, научиться э, как-то держать себя, ну, более-менее в равновесии тоже она мне рассказала о некоторых таких специфических моментах, она тоже говорила мне о том, что вот да, те, кто гибкий, у них удар не сильный, у Наташи очень сильный удар, соответственно, страдает гибкость. Ну, а для здоровья это, сами понимаете, это дисбаланс. но ну, это, так сказать, немного я углубилась. Ну, да, и возвращаясь к теме моих, так сказать, пациентов, я конкретно смотрела на каждого, видела проблемы, обсуждала, спрашивала, какой результат, чего они хотят от йоги, и таким образом строились мои занятия. Ну, мне кажется, это вообще э, очень важная именно индивидуальная практика. Вот мы, собственно, когда мы начинали эту программу, у нас как раз целая передача была посвящена индивидуальной практике, потому что, мне кажется, вот это вот направление сейчас, которое такое современное, да, нью особенно здесь, в Америке, все, все прибежали на класс, все расстелили коврики и, и делают какие-то асаны. На самом деле mm -hmm. это вообще не йога, да, это фитнес mm -hmm. а, mm -hmm. с элементами... Э, югических упражнений, югической практики, а именно настоящая йога – это индивидуальная практика, потому что йога для каждого она своя. Абсолютно, Я правильно абсолютно. понимаю, да? Абсолютно вот... согласна. Не, не может быть унифицированной формы. Знаешь, есть какие-то общие вещи, есть правила, но именно когда ты начинаешь заниматься как, как йогин, да, как, как ученик йоги, то ты э, практика у тебя абсолютно индивидуальная, и что-то ты можешь сделать, что-то ты не можешь сделать, и это очень важно учитывать, потому что вот я всегда говорю, не, не всем, дано. сесть лотоса, к сожалению. Да, абсолютно, более... вы абсолютно правы, и тем, кому не дано многие считают, что даже и, и пытаться не надо, раз такие связки. Ну, возможно же исправить правильно связки? Абсолютно. абсолютно. тренироваться вот тогда, Возможно, но здесь, вы знаете, нужно учитывать и климатические условия. Вы, как и юридист, опять-таки, меня поймете, потому что в условиях Карелии, когда холодно и сыро, у меня было несколько случаев, несколько возможностей убедиться в этом. Когда лето, и, допустим, человек, который занимался у меня долгое время, вот мы делали упражнение на растяжку, но лотос ну никак не получался. Слава Богу, если удается положить стопу одну одной ноги на бедро другой, это уже большое достижение. Ну вот он, допустим, едет отдыхать в Турцию, а, приезжает весь такой распаренный, растянутый, и говорит, что вот там у меня получилось. Приезжает в Петрозаводск, все заканчивается. Пока лето еще немножечко поддерживается, это, но как только начинается зима, все. Поэтому я бы э, в таких случаях я бы не призывала гнаться за конкретной позой, потому что йога-то она вообще не об этом. Но что я хочу сказать, даже те, кто расстилают коврики наряду с, с остальными 30-50 сотней других э, учеников, ёжиков, назовем их так, mm -hmm. они рано или поздно придут к пониманию того, что есть йога на самом деле. Потому что каждый ищет в йоге что-то свое. Кто-то ищет растяжку, кто-то ищет, кто-то находит для себя удобную форму физической нагрузки, потому что, допустим, кардионагрузка не по ним, там по э, медицинским каким-то показателям нельзя этого делать. Вот. А йога, в принципе, встал в позу героя, и, в принципе, ты можешь стоять минуту и выйти весь мокрый из нее. То есть нагрузка получается. <кхем> вот. Но рано или поздно они приходят к тому, что это не только про физическое тело, это еще и про равновесие. У кого-то это наступает раньше, у кого-то это наступает позже. Кстати, есть, что называется, оборотная, <связывая> оборотная сторона взгляда на йогу. Вот один из моих учеников в Петрозаводске, он говорил о том, вот йога – это так классно. У него были друзья-спортсмены, которые посмеивались над ним, ну, типа того, что такое йога. Он говорит, да вот, йоги стоят на голове. Они с легкостью, друзья-спортсмены, встали на, на голову, показали ему, что смотри. И вот он пришел ко мне и говорит, вот, вот понимаете, так и так, э, вот они, о, как это у них так здорово получается? Я говорю, вы знаете, а китайские циркачи могут еще и не то. Потому что, потому что это ведь, это ведь всего лишь физическая тренировка. А когда ты соединяешь ум, когда ты соединяешь настроение, сердце, душу в единое целое с телом, это уже совершенно другое. Ведь йога, в переводе санскрита — это соединение, это единение. И вот этот вот баланс между телом, душой и умом, это и называется йога. Первая строфа в йога-сутрах Патанджали — йога-читравриттимирода. Йога сутрах патанджали йога мирода йога это есть прекращение завихрений ума, если буквально перевести. То есть вихрь в уме, который мешает жить, мешает сосредотачиваться. Вот это вот полное спокойствие — полное состояние внутренней, внутренней тиши и есть йога. Ну, они все это понимают. Да, это не все понимают. Вообще, у меня, например, лично, из моего личного опыта, я могу сказать, что мне глубинное понимание йоги пришло из астрологии, потому что когда я стала... С... В астрологии же тоже есть понимание йоги, угу. а, и это э, соединение планет. Вот у меня тогда как бы все включилось, и сразу я стала понимать, что же именно такое йога в целом, потому что угу. понятие йоги есть и в айрведе, да? И, собственно, mm -hmm. все формулы, которые мы делаем, это тоже йога. Да? И интересно, я, я сейчас занимаюсь на курсе Игоря Танаяна Беляева по как раз чтению ведических текстов, и он сказал, что есть еще более такой... Прозаичное понимание йоги да, в переводе с санскрита. Это mm -hmm. упряжка, когда вала спрягают yeah. в, mm -hmm. в упряжку. Вот, собственно, это упряжь. Если мы такой вот, вот совсем к простому пониманию, да, без философского подключения, то сразу все встает на свои места. Да, вот, кстати, академики Российской Академии Наук когда переводили Пхагаватгиту, они так и переводили слово йога сопряжение. А вы санскрит знаете тоже, да, Леночка? Uh, нет, я так не могу сказать, к сожалению, я похвастаться знанием санскрита, вот прямо так, как я, допустим, владею хинди, нет. Но uh, каждая классическая танцовщица, когда uh, обучается, тексты uh, классических танцев, они, как правило, на санскрите. Mm -hmm. Ну, то есть, в принципе, я могу... Понять, о чем речь. Но вот грамматика, правила вот так вот, как надо изучать язык, конечно, я этим похвастаться не могу. Очень жаль, но в принципе, может быть, у меня еще будет такая возможность выучить этот язык. Хотя это, конечно, очень сложно, но тем не менее, основы какие-то основы, они есть. Я знаю, что вы сейчас еще э, задействованы и являетесь э, инициатором, наверное, да, можно так сказать, очень интересного проекта. Это аудиозапись к Махабхараты, да? И да. вы, вы курируете этот проект, я ну, не знаю, как, как, как правильно тут назвать, потому что очень скромные, мне все хочется каких какие-то лавры притесать такие большие. Я знаю, что вы очень скромный человек, поэтому расскажите расскажете нам, потому что это тоже, мне кажется, очень такая важная часть именно на пути йоги, Чтение древних текстов да, И ознакомление да. с ними Даже если мы не владеем Древними языками Тем не менее, я так понимаю, что вы создаете Как раз возможность для тех людей Которые не могут прочитать в оригинале да, которые не могут прочитать, которые вообще в принципе не могут прочитать, у которых нет времени, допустим, сесть, взять книгу, открыть ее, а так вот можно включить запись в машине, даже хотя бы. Я вообще согласна с вами, что ведические тексты, вообще любые священные тексты, следует читать. Но индийская культура чем и хороша? Вот как вы сказали, что понятие йоги открылось вам в большей степени с изучением астрологии, то есть. Индийская культура, она вообще очень цельная. Она так, такой вот комплекс, где одно раскрывает другое. Вот это вот действительно очень приятно. А что касается Махабхараты, была одна из групп ВКонтакте, возможно, это, я сейчас уже не помню, возможно, это был, была группа телесериала Махабхарата, куда я однажды заглянула и увидела э, сообщение одного молодого человека, что э, вот я уже искал, нигде нет, не знаю, может быть, самим создать. И я откликнулась на этот, так сказать, призыв, я говорю, давайте создадим, он говорит, ну это очень долго, потому что, ну что что мы с вами вдвоем можем, я говорю, ну как, как минимум еще двух человек я могу обеспечить, и там может быть и больше подключиться, и вот потихонечку, потихонечку, непрофессионально, конечно, мы начали делать это дело. Потому что, как сказал этот товарищ Константинов, зовут лучше не профессионально, чем вообще никак, лучше пусть, лучше плохое качество, чем никакого. Вот с такой установкой мы начали. И сейчас нас уже 10 человек, мы потихонечку-потихонечку уже записали две книги. Сейчас идет запись третьей книги. Записан обхаговад Гита. На день явления Бхагавадгиты я решила сделать сюрприз вот, всем в группе и записала Бхагавадгиту. Так что, если кто-то интересуется аудиоверсией Бхагавадгиты, то ее можно найти в нашей группе аудиокнига Махабхарата ВКонтакте. Пожалуйста, присоединяйтесь и слушайте. Не судите строго, мы не профессионал. Ну, полностью читали Бхагавадгиту? Да, я начитала Бхагавадгиту. Обалдеть. А сейчас сколько уже Мапхапарда начитано? Две книги. Первая книга Адипарва полностью, вторая Сабха Парва полностью. Сейчас третья Аранека Парва начитывается. Девочки, сейчас я немножечко в связи с семейными обстоятельствами я немножко отошла от записи. Вот ну, наведываюсь в группу, слежу за тем, как записывают, какие ударения, правильные, неправильные и так далее. Вот, Леночка, я вот хотела, я прошу прощения, приоткрою ваше семейное обстоятельство, вы молодая мама сейчас. Да. Скажите, вот с точки зрения йоги, какие есть рекомендации именно для женщин, вот когда они, становятся, когда они готовятся к беременности, когда они становятся мамами, именно чтобы вы как преподаватель, как учитель порекомендовали? У меня было три человека, три беременных а, девушки, которые приходили ко мне заниматься. Каждой мы подбирали, опять-таки, индивидуальную, индивидуальную систему, индивидуальный план. Что дает йога? Значит, чисто на физическом плане, это некоторые упражнения для спины и дыхание, которое становится затрудненным в определенные моменты. И занятиями, своими занятиями йогой мы его немножечко уравновешиваем. Но я должна вас разочаровать. Работает это не для всех. И те, допустим, движения, упражнения и система дыхания, которые я наблюдала на курсах подготовки к родам, для некоторых работают гораздо лучше. Поэтому с точки зрения йоги я даю вам совет. Слушайте себя, слушайте себя, учитесь слышать себя, учитесь понимать, чего хочет ваше тело. Потому что, допустим, если вы как какой-то дисциплинированный человек, исправно занимающийся каким-то видом деятельности, хотите, во что бы то ни стало продолжать ее, вы наносите вред себе, вы наносите вред душе, которая заключена в вашем теле, потому что не следует причинять страдания, это не путь йоги. Путь йоги – это путь серединный, мягкий. Вы должны понимать, что в данный момент Нужно вам, вашему телу. Для этого э, вы должны прислушиваться к себе. Здесь важна медитация. Я бы сказала, что положение беременной женщины само по себе в состоянии медитативное. И здесь нужно слушать себя. Не надо себя перегружать никакими упражнениями. Если даже вам сказали, что вот это очень необходимо делать, необходимо э, заниматься э, своей спиной. Если вы чувствуете, что вам от этого некомфортно, вы должны немедленно прекратить, вы должны слушать себя. Вот такой вот совет, Настя. Ну, я думаю, что да, вообще у беременной женщины, я сама как мама троих детей могу сказать, что обостряются инстинкты, и очень важно к этому именно внутреннему своему голосу прислушиваться, когда мы, поэтому не зря вот у беременных такие есть а, а... Страсть к каким-то там продуктам, да, или что-то да. мы хотим, какой-то вкус себе добавить. Опять же, вот если отсылаю к Ирведе, да, то тут очень сразу становится все понятно, потому что, что если нам нужен какой-то вкус, значит, он нужен не просто так. Естественно, это вот слышание себя, оно максимально открывает нам возможность работать и со своим телом, и со, со своим здоровьем, потому что именно через здоровье мы достигаем счастья, и я всегда повторяю, что здоровье нам не принадлежит, оно принадлежит Богу, это очень важный постулат, и поэтому наше сохранение нашего здоровья – это путь божественный, это как бы служение прежде всего, и вы согласны? Я с вами, да, я согласна с вами. И э, больше того, возможно, я сейчас разочарую многих людей тем, что я скажу. А, йога была придумана не для того, чтобы облегчать наши страдания, не для того, чтобы э, худеть или добиваться каких-то таких, знаете, достижений. Йога – это путь к себе, йога – это путь к Богу. Это духовность, определенная духовность, вернее духовность определенного уровня. А возвращаясь к теме материнства, материнство ⁇ это материя. И женщина, особенно во время родов, это я сейчас делюсь с вами своим личным опытом. Женщина во время родов проходит через очень глубинные слои материи, и она должна пройти через это. И, понимаете, установка, что да, вот ты сейчас войдешь в транс, и роды пройдут для тебя безболезненно, она не сработает. Возможно, для кого-то сработает, но я думаю, что здесь больше сработает физиология, которая позволит этому человеку пройти через данный сложный опыт безболезненно. Но чтобы стать матерью, ты должен пройти вот именно через материю, ты должен понять, ощутить, как это, ты должен прочувствовать ее всем своим существом. Таков мой личный опыт, опыт инструктора по йоге. Скажите, пожалуйста, Лена, вот я, хотя я еще веду еще другую программу, она называется «Женская гостиная», и сейчас у меня прям переклик, перекликается эта тема, а, потому что я знаю, что в Индии вообще роль женщины, она особая, и, конечно, нам сейчас вот эти вот стандарты современного западного общества, которые а, нам отчасти навязаны, отчасти мы уже сами в этом, поскольку живем, мы тоже уже с этим миримся и принимаем это, а, вот все-таки, мне кажется, вот в Индии совершенно другое отношение к женщине, и роль женщины абсолютно другая. Я знаю, что вы с этим очень, вы это принимаете, с этой философией знакомы, поделитесь с нашими слушателями. Я непременно поделюсь, но я хочу опять-таки, прошу прощения, вас разочаровать, потому что очень многие современные авторы, так называемые ведические лекторы, говорят о том, что вот в Индии женщина, она божественна. В идеале, конечно, да. Но положение женщины в Индии фактическое, оно очень далеко от, от этого Да, идеала. отнюдь не идеально, абсолютно. Оно отнюдь не идеально. И понимаете, когда человек говорит: А вот вы знаете, что в Индии женщина, вот она совершенно на особом положении. А вы знаете, в Индии даже нет а, салонов красоты, потому что женщины все это сами делают. Да неправда, все там есть. Есть, конечно, абсолютно. Да, и вот, понимаете, вот это некое идеализированное представление индийской женщины, которая буквально четырехрукая форма лакшми одной рукой она себя украшает, другой рукой готовит мужу обед, там ребенка качает, и все у нее получается само собой, это далеко не так. Это далеко не так. Потому что я сталкивалась со всеми слоями так сказать, материального достатка в Индии. То есть как с бедными я общалась, как со средним классом, так с очень богатыми. То есть, и э, сейчас очень сильно нивелируется культура. Есть, конечно же, есть, особенно на юге Индии, такие традиционные женщины. Вы знаете, это действительно видно, когда ты сталкиваешься с такой женщиной. Я, мне удалось... Попасть в такую семью, вернее, ну, как сказать, попасть. Меня пригласили в гости, и я увидела бабушку. Знаете, это была такая потрясающая бабушка. От нее вот действительно исходила вот эта вот семейственность, традиционность. И было видно, как все в семье ее уважают. И когда мне еще подали, знаете, такие, называется, намкин, такая закуска, которую подают всем гостям, такие обжаренные. Что-то типа печенюшек, которая приготовлены вот именно этой бабушкой, которая свеж... каждый раз готовит свежие к приходу гостей, каждый раз готовит свежую еду домочадцам. То есть вот это действительно, да, вот это вот такой вот пример. Мне удалось застать в Индии, но он был один. Да, ну, это известный постулат. Вот один из моих учителей, Рами Блэктон, говорил, то, что не смогла сделать цивилизация э, и годы колонизации Индии англичанами, сделала, изменила Индию телевизоры, Кока-Кола за 10 лет. Абсолютно, да. абсолютно. Абсолютно. Упадок культуры и всего. да, Это произошло. Естественно, это... Да. Мы, к сожалению, видим это, это глобальная проблема, конечно, это мы и наблюдаем и в нашей стране, и здесь, в Америке. И, и в Индии, и, в общем, естественно, конечно, нельзя обобщать и говорить о том, что индийская женщина, она вот такая. Хотя, безусловно, там сохра... сохранено такое особое отношение. Вот я, например, когда была в Октябре в Индии, я тоже была в одной удивительной семье, Браминской. И там, конечно, отношение к женщине совсем такое вот именно, как мы, как, как говорят физические авторы. Mm -hmm. И как э, наш принимающий нас вот, человек, он понимает, и он сказал своей жене, что это частичка моей души. То есть вот он так поэтично выразился. потрясающий при... да, был опыт, удивительный. И, mm -hmm. и она действительно, она вот так вот и выглядит, как частица его души, и она служит его музой и вдохновением. Но я так понимаю, но ну, это такая очень традиционная семья. Люди, которые знают свою историю всей своей семьи более тысячи лет, Потрясающе. Что меня тоже потрясло абсолютно. Я думаю, что таких не мог людей вообще. Ну, сейчас, к сожалению, да, но есть, есть такие. А, Хотя, есть. вот видите, даже приглашение ансамбля Майюри, как представителя индийской культуры, в этом плане очень показательно. Что сказал э, вот один из приглашающих, что сейчас невозможно найти аутентичных индийских ансамблей. Все всех интересует фьюжн. То есть обязательно, чтобы был какой-то рэп, какая-то западная такая вот... Э, Крупинка иногда и не крупинка, иногда львиная доля выступления. Вот. А мы все-таки, вот и Майюри тоже в частности, старается сохранить именно традицию. Что показательно? У меня есть подруга, которая вышла замуж в брахманскую семью. Она вышла замуж за младшего сына. А двое старших сыновей тоже женились, и она, именно она является любимой невесткой, потому что, как сказала мне ее свекровь, потому что у нее есть санскар, то есть у нее есть культура, как общаться со старшими, как уважать старших. То есть две старшие невестки, они уже эмансипированы на западный манер, для них... Очень сложно поклониться, допустим, матери в ноги, коснуться стоп, как это принято в Индии, да, чтобы получить благословение. А вот девочки из Майори несложно. То есть они являются уже носителями культуры, да, в некотором смысле, Да, сказать. они уже являются носителем вот этой вот современной культуры, хотя это также брахманская семья. Вот. Вообще это, конечно, удивительно. Я вот недавно была в Беркли, а на концерте, даже не могу сказать, что это концерт был, это было такое медитативное представление, такого балета Катак, пандита Читрешудаса. Возможно, вы про него слышали, он здесь вот в Берри очень популярен. И мы пошли с мужем, причем у меня муж так скептически немножко отнесся к этому, и балет назывался «Шива». И mm -hmm. у меня было ощущение, что это была такая глубинная медитация. То есть в какой-то момент я поняла, что у меня сознание совершенно в другую какую-то сторону развернулось, и я настолько погружена в этот процесс, хотя я не, не, глуб, не глубоко знакома именно с танцем. И я вот хотела как раз спросить, является ли вот именно вот исполнение такой формы медитации тоже, потому что мне кажется, что это... Тут очень для меня лично связь вот прослеживается. Ну, в идеале-то, конечно, да. Вот э, как раз возвращаясь к теме, как танца одного из видов йоги, где э, изначально выступали индийские танцоры? В храмах. Это mm -hmm. была сцена. То есть специальный был зал, при каждом храме Натамандап он назывался, куда приходили люди и где выступала танцовщица. То есть э, со временем, конечно, это превратилось уже в шоу, и некоторые стали именно представлять это как шоу. Но вообще, э, конечно же, да, танец, мне кажется, вообще танец корнями своими уходит именно туда, где нет сознания, где есть некий, некое бытие. Да, это, конечно, очень важное такое сочетание. Лен, а вы уже планируете возвращаться к своей деятельности инструктора и обучения преподавательской деятельности? Вы знаете, мне удалось провести даже с двухмесячной дочкой пару занятий, но, конечно, это очень сложно, потому что Конечно, есть маленький ребенок, которому ты нужна больше, <laughs> я так понимаю. вот. Но э, девочки мои просят, спрашивают, э, надеюсь вернуться, но, возможно, уже в каком-то другом качестве. Я бы хотела, э, возможно, попробовать что-то из соединения йоги и танца, mm -hmm. потому что я вижу в этом э, дополнение, очень важное дополнение прибавление прибавлении, допустим, к йоге, каких-то танцевальных движений, я вижу в этом большую пользу для занятий. И поэтому я переосмыслю то, над чем как и как я собираюсь работать, и, возможно, вернусь к занятиям уже в другом качестве, но это будет, конечно же, позже. Спасибо большое, Леночка. Мне было удивительно приятно с вами общаться. Спасибо И мне кажется, вам наша, наша беседа была очень интересна для наших слушателей. Я еще раз напомню, что у нас в гостях была Елена Санху, профессион профессиональная танцовщица индийских традиционных танцев, инструктор йоги, удивительная женщина, очень интересная. И все, кто живет в Берии... Лен, Лена живет в Сан-Матео, да, Лен, вы живете, я просто. Да, в Фостер Сир. Да, я. Да, не упустите возможность попробовать позаниматься с ней индивидуально да, или в ее группах, которые она, она, видимо, скоро нас порадует. Надеюсь. Вот. Спасибо, Спасибо большое. Да, я надеюсь, вам тоже было с нами приятно и интересно. Да, Спасибо очень. Спасибо большое. И с вами была Анастасия Хрущинская и Елена Санхо из программы «Путь йога», которая выходит по понедельникам в 9 часов утра по времени Сан-Франциско и 11 часов по времени Чикаго. И в России это было в Мос... по московскому времени, это было 7 часов вечера. И до встречи в следующий понедельник. А, до свидания, Леночка. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Благодарю счастливо.